Есть у нас один знакомый мужчина, которым далеко за 60. И в его возрасте организм уже начал перестраиваться. Поэтому и возникает много-много вопросов. А первое это, когда простата начинает увеличиваться из-за нехватков. Нехватки тестостерона. И тогда она сдавливает мочевой пузырь и плохо уходит моча. Так как много знакомых знаем, посоветовались и нам предложили один отвар. Этот человек употребляет отвар уже 4 месяца. Но вместе с тем, конечно, он проходит и комплексное лечение. Он пошел к врачам. Вот. И чувствует уже намного легче себя. Возможно, никакой операции не будет. Чем раньше мы предупредим проблему, тем лучше для нашего организма. Я вам покажу, друзья, сейчас, как мы готовим отвар для нашего друга. Может, кому-то поможет. Готовим нашу траву отвар на водяной бане. Для этого берем две разные кастрюльки, одна побольше размером, одна поменьше. Количество отвара у нас будет 1 литр, и затем употребляется оно по пол стакана два раза в день. В кастрюльку, которая побольше, наливаем воду. Я беру обычно горячую. И в эту кастрюльку будем готовить наш сбор для отвара петрушка сельдерей порезанная зимой петрушки нет можно сушеную брать можно замороженную наши ноготки зимой можно брать сушеные чайную ложку якорцы всех трав будем брать сушеных по чайной ложке альха я уже примерно беру щепотку но все по чайной ложке чайная ложка мучной чайная ложка лобазника любысток кора дуба пол чайной ложки березовые почки я беру столовую ложку на литр, хвощ, полевой, бессмертник, зверобой. ромашка амела белая синюха голубая яснотка и грыжник это заливаем литром кипятка в литровую банку я наливаю только что закипевшую воду и заливаю всю нашу траву подготовленную далее далее включаем томится 45 минут на водяной бане у меня есть такой секундомер Поэтому я его поворачиваю на 45 минут. Включила. Поставила маленький огонь. Закипит, потом маленький огонь томится. Затем мы перельем в эту банку. И кипяченой водой доведем до литра. Употребляем полстакана два раза в день. 45 минут прошло. И мы наш отвар... Процедим, а затем добавим кипяченой воды через небольшой дуршлаг. Прицеживаем наш отпор, вот в нашем случае получилось. пол литра и теперь мы добавляем до полной литровой банки кипяченой водой у нас получается литр отвара и далее употребляем по пол стакана два раза в день